Запуск актива. Пока без примеров. То есть мы определили первый этап, что мы сдаем. Второй этап мы определили, как мы это получим. С каким, каким способом. Третий этап ⁇ это запуск квартиры. Запуск квартиры, запуск актива. Стратегии базовые многим будут понятны. Самая базовая стратегия инвестиционная ⁇ это деление большого на малое. Причем это делить... Ну как, это как только ты начинаешь обучение инвестирования, первое, что надо знать, что то, что большое, надо делить на части. Причем ты можешь делить как площадь, так и время. То есть если это дома квартира делит по студиям, по комнатам, по койкам, отдельно доп. места, сейчас есть такая тема, называется «co-living». Слышали? Кто слышал? Ну, ну окей, это когда помещение хочется выжить еще больше, но при этом нужно сказать, что это из Европы пришло. Поэтому делают спальные места еще меньше и делают больше общий зон. То есть это современный хостел с, ну, с капсулами, например, либо это может быть комната, в которой только кровать. То есть вы залазите туда поспать, там есть шкафчик, может быть она собирается. То есть это очень-очень маленькие комнаты. Могут быть несколько коек, и очень хорошо оборудованные общие зоны. То есть таких проектов сейчас они в Москве есть, они выглядят довольно неплохо. и, ну, В целом это некий каворкинг, в котором ты еще и живешь, спишь, кушаешь, принимаешь еду, и там есть дешевая кухня. Ну, то есть, вот как бы для молодежи очень интересно. Это как раз деление большого на малое. Офисное помещение как раз каливинги, мини-офисы, рабочие столы. То есть можно большое помещение сдавать с оплатой за стол. Высокие потолки, еще одна стратегия. Вот это реальный пример апартаментов. Вы можете погуглить двухуровневые апартаменты ЗИЛ и посмотреть по фоткам. Там очень много таких историй. Там потолки 4 метра. Соответственно, из, я не помню, сколько там квадратов 27, по-моему, они делают еще сверху второй этаж кровати Анна там. Причем это возможно уже. По-моему, 3,70 уже, в принципе, нормально. Но я видел, сегодня будет Анна выступать, Мирошниченко, у нее потолки еще ниже, и у него второе спальное место над ванной, и это очень сильно улучшает вообще заселяемость, потому что у нее в 18 квадратных метрах 4 спальных места. Это понятно, да? 18 квадратных метров. Но до нашего рекорда ей все равно еще далеко. Потому что в нашей студии было 4,5 квадратных метра, там был диван, там был шкаф, и там была, внимание, кухня. Но там не было окна. И она приносила 24 тысячи в месяц. И она была замкадом на Варшавском шоссе, да. ну просто была кладовка, и мы думали, ну что, надо сдать кладовку, и она сдавалась, ну как бы там мы правда сделали все ошибки, которые можно, и у нас был управляющий, который честно это все сдавать пытался, спасибо ему за то, что он это делал, как бы, но ну, просто к тому, что ограничения у нас всегда в голове, кто-то думает, что кто считает, что в 10 метровых квартирах жить вообще невозможно, это ад просто, да, ну, вот те же ребята, кто и в Москве живут, короче, те же самые, но как бы а для кого-то в капсульных отелях просто шик, потому что, ну, потому что это не гастарбайтерская общага со шторкой. Потому что, ну, ладно. То есть, короче, здесь, вот смотрите, здесь, вот в этой точке, когда у вас возникнет вопрос, я вот, Максим, знаю, что ты думаешь, надо сделать хорошо, чтобы людям было комфортно, классно, и это будет на века. То есть… Первые два ремонта, возможно, ты, если с первого раза не понял, что так не надо было делать, второй ремонт ты тоже сделаешь классно на века. Но когда через год ты придешь делать в следующий раз, ты скажешь, просто покрась, и все. То есть ты говоришь, обои, это уже рентабельно, потому что надо просто… ну И ты понимаешь, что красить в красиво-бежевый хуже, чем просто в белый. Знаете почему? Потому что перекрашивать в белый понятно, и ты никогда не сможешь подогнать эти цвета, просто потому что они через год выцветут. То есть цвета должны нормальные, понятные цвета. Чтобы можно было не всю стену красить, а просто подкрасил там, где кроватью, и все. И тебе не надо 5-10 тысяч рублей платить за то, чтобы эту комнату заново заселить. Вот. Ну, а поэтому и сегодня у нас приедет специалист, который как раз из из обычных квартир делает хорошее, причем это делают недорого, то есть ну, реально в принципе, но ну, вообще на самом деле вот как вы думаете, сколько должен стоить инвесторский ремонт? ну цифры есть? 300 тысяч метр квадратный, однокомнатная квартира 300, а квадратный метр сколько примерно? 15 это с мебелью, да? с мебелью 15 тысяч Окей, ну на самом деле я тоже знаю, что ну, это нормально, потому что я построил дом, у меня, по-моему, 15 тысяч метров, по-моему, 20 тысяч квадратных метров обошелся вместе со стенами, с мебелью, с ремонтом, но не инвесторским. Да, вот с нуля просто дом. Соответственно, я просто знаю, что можно делать еще дешевле, если, даже для себя, то есть я не экономил, у меня там кухня хорошая, дорогая, то есть там прямо, и этот дом там такой приличный, больше 400 квадратов, то есть это такая прям… То есть вопрос в том, что 15 тысяч квадратов хорошо. Соответственно, ну я просто знаю, что за эти деньги можно дом построить. Поэтому как бы имейте в виду. Деление большое на малое. Хорошо. Поехали дальше. Принципы очень простые. Можно смотреть недвижимость в одном и том же доме, она будет приносить совершенно разные цифры. Абсолютно. Первое, на что мы стоим обращать внимание, на что стоит обращать внимание. Первое это окна.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 Двигаемся дальше. Второе, самая важная вещь, на что обращать внимание в планировках, это мокрые точки. Потому что следующее, с чем вы столкнетесь, это коммуникация. И тут э, два варианта, я дальше тоже покажу. Э, оптимально, если это первый этаж, потому что будет меньше проблем э, с планировками, можно мокрые точки куда угодно ставить. И в принципе, ну, э, юрист вам сегодня скажет, что не надо так делать. Вот, но Как это? Если очень хочется, то, в принципе, все так делают. Поэтому я просто приводил пример, Мне подошел человек и говорит, слушай, я не знаю, вот у меня есть квартира в Королеве, это было два дня назад, Я а там перепланировка, я хочу ее продать, и я боюсь вызвать оценщика. Я говорю, слушай, а что она что то боишься? но приедет, ну как, Он увидит там мокрые точки. Говорит, ну и что, увидит, сфотографирует. И говорит, БТИ вызови, пусть они увидят. У меня неузаконенная перепланировка. Ну и я покопался, короче, у нас, оказывается, было два кейса с супругой. То есть и оба раза мы продавали с неузаконенной перепланировкой, причем один раз это было в ипотеку. Ну, то, что в принципе недвижка относительно прощает разные ошибки, грехи. Мы не сильно парились. Я сегодня зашел, посмотрел, чего нельзя вообще по перепланировке делать. Оказывается, я все это делал практически. Вот. И некоторые вещи мы даже узаканивали через суд, пытались. Но в итоге идея какая? Если даже есть перепланировка, мы продавали квартиру, и причем люди получали одобрение в Сбербанке, им одобрили этот актив, и они просто написали заявление, что они обязуются эту перепланировку исправить. Причем это довольно серьезно, это даже штука, которую нельзя узаконить, когда ты сносишь оконные блоки и соединяешь кухню с жилым помещением, когда в кухне есть газ. То есть это ни при каких условиях делать нельзя, соответственно, но как бы даже такие вещи, в принципе, банк пропускает. Ну, мы сейчас говорим об этапе, когда первый этаж оптимально, потому что, в принципе, существует поверье, что мокрые точки можно ставить тогда в любом месте. Но, опять же, мне кажется, что только в нежилых зонах. Поэтому всегда в любом доме смотрим на планировки и смотрим, где жилые зоны, где нежилые. И лучше, чтобы это был первый этаж, но как минимум вы никого не затопите. Зато вас все затопят один дом, одна площадь, разные объекты по доходности. Это сказали, вот то, что я для себя уже принял, не сносить ни стены, ни фасады, ни оконные проемы, ничего ломать не надо, гипсокартонные перегородки ставятся отлично, и вот если это не нарушать, это уже прямо 80% вещей вы закрыли. Перепланировка под ипотекой, в принципе, требуется разрешение банка. Но с 2014 года я не знаю еще ни одного человека, который так делал который пошел и начал получать это разрешение. Сказал, я знаю решительных ребят, которые приходили в банк и сказал, я, дайте мне кредит, я сдавать буду. И им давали, как бы, но это тоже был случай единичный. Для того, чтобы связаться со мной, вам необходимо зайти в Инстаграм, найти Эндрю Меркулов и не забудьте нажать кнопку подписаться. После этого напишите мне в Директ.